Роман, если верить официальным цифрам статистики Российской Федерации, на 1 июля 2020 года в стране умерло на 300 тысяч больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Опять же, в этой статистике... Цифры смертности, то есть там не только коронавирус, да, то есть есть и другие причины. Как вы считаете, почему увеличилась смертность в стране? И учитывая, что сейчас уже конец октября, то эта цифра, ну, наверное, где-то под полмиллиона. С моей точки зрения, увеличение смертности – это прямые последствия так называемой оптимизации медицины. Косвенные последствия – то, что эпидемические, закавычиваемые мероприятия, проводили, собственно, люди, которые осуществляли уничтожение отечественной медицины. И когда мы понимаем, что те, кто был инфицирован, не получали качественную помощь, они тоже вошли в эту статистику, но никто не посчитал, сколько людей стало жертвами того, что все силы были прошены на этот вирус. Причем, опять же, как? Обратите внимание, когда в той же самой Москве для отчетности по фонду в эпидемические госпитали переоборудуют выставочные центры, вы понимаете, что происходит? Сейчас я объясню. Любая инфекционная больница – это закрытые боксы с переходными модулями где врач, даже врач не может во всех средствах защиты войти в палату к пациенту. Так должно быть. Когда при общей вентиляции в один отстойник собирают 150-300 человек с общей вентиляцией, понимаете, что происходит. Соответственно, эти центры становятся очагами заражения. Если человек поступает туда, наступают внутрибольничные последствия. Эта цифра э, нуждается в очень серьезной расшифровке и она нуждается в очень серьезном анализе со стороны тех, кто сейчас создал опять очередную комиссию или некий центр управления этим коронавирусом, куда ни одного специалиста-эпидемиолога не вошло. У нас, напомню, эти мероприятия под названием «Общефедеральный карантин» начались с одновременного заявления двух великих эпидемиологов, двух Олегов, одного Дерипаски, другого Тинькова. До этого, несколько недель, Россия говорила, нет-нет-нет, у нас границы закрыты, мы не будем убивать собственную экономику и закрываться. Вдруг, как по команде двое из Ларца, заявляют о том, что необходимо провести всеобщий карантин. У одного, одному светит высылка из Великобритании в Соединенные Штаты, с, посадкой, с перспективы посадки на 6 лет за налоговые преступления. Второму хвост прищемили с его алюминиевой промышленностью после скандала в связи с выборами, предыдущими в Соединенных Штатах. Возникает закономерное подозрение. Ребят, а вы почему вдруг одновременно выступили с инициативой, которая вообще не касается ни производства автомобилей, ни воспроизводства денежной массы? Какова мотивация? И вот это началось. Мы имеем последствия как в медицине говорят, вскрытие показало, что пациенту умер от вскрытия. Приходят такие новости, что люди, которые лежат в больнице с коронавирусом, что они выпрыгивают из окна. Ну, приходили. То есть связано ли это с тем, что власть нагнетала больше, чем полгода вот эту самую пандемию страха? Ну, поднимается основной вопрос, что да, пандемия страха. Что убивает иммунитет? Любой честный врач скажет, что вообще-то первовичным, является сознание, является настрой человека. Если мы вспомним, что в Великую Отечественную войну весь народ перед лицом мобилизационной угрозы превратился в метаорганизм. И есть феномен до августа 1943 -го года, до победы на Курской дуге, в стране, которая не доедала, которая перенапрягалась, которая не досыпала, не было эпидемических заболеваний. Только победили немцев на Курской дуге, стало понятно, что эта победа необратима, союзники засуетились и так далее. Первый победный салют – все, расслабились, сопли потекли после этого. Это внутренняя психическая мобилизация. Если нагнетается страх, то это демобилизирующее для отдельного человека. Демобилизирующий фактор – Снижается иммунитет. Психиатрический феномен. Нагнетание страха, да. Мы читали сообщения о том, что даже врачи, заболевшие, выпрыгивали потом из окон. Причем не просто врачи, а администраторы, руководители клиник. Там наслаивалась еще и ответственность, и целый ряд комплексов. Но это был действительно страх. Еще не наступило. Произошел суицидальный синдром человек идет навстречу своему страху и фактически опасаясь смерти он идет навстречу смерти лучше ужасный конец чем ужас без конца вот логика и это извините не демонстративные суициды посмотрите я здесь спасите меня все это не манипуляция это действительно внутренний настрой я опасаюсь что также весь народ внутренне настраивают и это действие прямо противоположное тому настрою, которое позволило нам победить в самой кровопролитной войне в истории человечества. Мы, извините, маленького вируса испугались. 7 ноября 1941 года, когда немцы в 28 километрах стояли от Москвы, люди шли парадом победным. У нас парад отменяется. Микробы испугались. Понимаете, да, какой настрой? Это совершенно другие форматы. Это совершенно другой образ мышления. Соответственно, другой образ действия. И организм реагирует соответственно. Вы вначале сказали, что одной из причин повышенной смертности является реформа здравоохранения. Так называемая реформа. К чему она привела и что стоит во главе угла нынешней медицины? Ну, Для начала давайте включать логику. В любой форме страховая или коммерческая медицина, платная медицине. Не нужен продукт в виде здорового человека. Это источник получения денег. Как в анекдоте про двух адвокатов. Про старого и молодого. Когда молодой говорит, знаешь, папа, я сегодня выиграл процесс, над которым ты бился 25 лет. Дурачок, сынок, он тебя 25 лет кормил. Соответственно, платная медицина не нуждается в здоровом человеке. Ей нужен пациент. Поэтому это не здравоохранение как это было э, во времена Советского Союза. Это не охрана здоровья, это постоянное воспроизводство больного человека. Это одна из причин, то есть самая оптимизация. Дальше, поскольку все меряется не здоровьем нации, не здоровьем человека, а количеством денег, которые тратятся в холостую, соответственно, и оптимизируется эта медицина. Врач, который является оказывателем платных услуг он прислуга в капиталистической логике надо снижать издержки поэтому надо увеличить эксплуатацию соответственно на одного врача навешивается больше пациентов вот вам логика сохранения сокращение коечного фонда сокращение количества специалистов а когда пришел этот страшный ковид все это в результате и рвануло получилось что люди с другими патологиями, и с острейшими, и теми заболеваниями, которые дают совершенно другую статистику, гораздо более опасную, чем этот ковид, они оказались за бортом. Их просто некому и негде лечить. И дальше мы оказываемся в театре абсурда. Руководитель главного инфекционного госпиталя в Коммунарке он не эпидемиолог. Более того, он бороду не сбрил. Потом удивляемся, что э, этот недооптимизированный товарищ еще сам и ковидом заболел. Более того, без всяких масок в тесном стесненном пространстве, в лифте, общается с руководителем государства. Мозгов нет. Нет представления о том, чем надо заниматься. То есть еще и некомпетентность. И она почему-то устраивает нынешнюю модель. Думающий, компетентный специалист оказывается не востребован. Ну, потому что он работает на результат. Он дает нам здоровье. А это не нужно, это не тот результат, который нам нужен. Я имею в виду нам. Им. Им, да. Роман, масочно-перчаточный режим, так называемая самоизоляция, а также то, что простых людей, кассиров, охранников, там, сотрудников метро, контролеров в автобусах и троллейбусах наделили полицейскими функциями, что они следят за тем, чтобы у людей на лице была эта тряпочка и перчатки. Это забота о нашем здоровье со стороны власти или может тут кроется что-то другое? Ну, давайте сначала вернем логику. Хорошее слово «режим». Это во-первых. Во-вторых, ну, то, что продавцы, привратники, официанты вынуждены нарушать действующее законодательство, Потому что есть статья самоуправства. Как это были вынуждены делать таксисты во время так называемой первой волны, проверять наши пропуска. Они не уполномочены, они не имеют права этого делать. Они не сотрудники правоохранительных органов. Тот, кто берется проверять у нас температуру, не обладает медицинским дипломом. Они нарушают. Вот был такой интересный, известный психолог Броно Бетельхайм. Он прошел Дахау, концлагерь. И он обобщил методы подавления человеческой воли, превращения человека в животное, которыми пользовались нацисты. Получается, что, собственно, этот концлагерь был полигоном в психиатрических опы опытах в сфере массового бессознательного. Там был один из методов, который он подметил. Это создание взаимоисключающих правил. То есть, выполняя одно, ты нарушаешь другое. Это, выражившись по-научному, десубъективизировало человека и ставила его в полную зависимость от воли надзирающего. Что у нас происходит? Владельца магазина, кафе, предприятия, службы быта и так далее вынуждают отвечать не за свое правонарушение. Заставлять нас носить маски ну, – это распоряжение противоречит верхнему законодательству, это прямое нарушение Конституции. Хорошо. Нас заставили нарушить, то есть у нас есть один закон и есть второй закон. Ужас заключается в том не в том, что за это наказывали пятью тысячами штрафа, а в том, что за это не наказывали. Создавалась атмосфера постоянного ожидания наказания. Человек жил вот в этом напряжении. Он вынужден был ощущать себя преступником, которого вольны казнить, а вольны миловать. Вот вот это постоянный... Надзиратель. Надзиратель, да, вот красиво, да. Теперь, опять же, с тем, что нас заставляют выполнять дебильное правила Войти в кафе в маске, чтобы через секунду ее снять. Тот же Беттельхайм подметил, одним из способов превращения человека в животное было заставить его выполнять бессмысленные действия. Перетаскивать камни сегодня от одного барака к другому, завтра от этого к этому. Или он э, обратил внимание, что почему-то заставили мыть обувь с мылом изнутри. Обувь превращалась в жесткую, натирала ноги. Но это заставили сделать. И когда уже забыли об этом распоряжении, люди продолжали это все выполнять. Что происходит здесь? Человек соглашается или вынужден соглашаться с этой бессмыслицей. Он большинство понимает, что может подвести владельца кафе, которого наказывают за невыполнение предписаний не им, а его посетителями. Полицейские функции возлагают на этого привратника, который вынужден заставить надеть маску, с тем, чтобы ее потом тут же снять через 2 секунды. То самое бессмысленное действие. Вспоминаем, это метод нацистского Дахау. Нас действительно, с моей точки зрения, каким-то образом целенаправленно превращают в эту бессловесную биомассу. В разведке существует принцип по совокупности косвенных признаков. Когда нет прямых доказательств, фактически подтвержденных, создается система признаков. И там работает принцип один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. Мы видим закономерность. У нас есть так называемая самоизоляция, у нас есть так называемая социальная дистанция, об этом чуть позже, у нас есть масочный режим, у нас есть система наказаний, которая при этом работает не для всех. У нас есть взаимоисключающие нормы и правила. Выполнение одной сопряжено с нарушением другой. То есть охранник, который, напомню, который заставляет нас надеть маску, в это время совершает правонарушение. И его заставляют его совершать. Так вот, обратите внимание, обессмысленные обозначения. Социальная дистанция. Социальная дистанция – это когда у одного несколько миллионов в минуту зарабатывается официально, а у другого, извините, доходы ниже прожиточного минимума. Вот это и есть социальная дистанция. Самоизоляция. Какая же это самоизоляция? Я не хочу изолироваться, это не мое решение, но я вынужден пользоваться или слышать эти термины. Еще один момент. Если Беларусь и Швеция пошли другим путем, и сейчас выяснилось, что они правы, то как с этим быть? Оказывается, так можно было. Не закрывать школы, не закрывать предприятия, снять с людей маски сейчас. А что же делать? Надо скрыть то, что предыдущие действия были абсолютно нелогичны и вредны и для страны, и для государства, и для экономики, и для людей. Значит, сейчас надо, когда цифры увеличились, Пошла эта вторая волна, специалисты говорят, что, скорее всего, это, конечно, не приобрелся общий иммунитет. Сейчас надо что-то сделать, усилить этот масочный режим, пойти еще на одно нарушение, лишить пенсионеров возможности бесплатно передвигаться, то есть лишить их тех самых заработанных льгот. Тогда просьба господам которые ну, отмечены, сейчас ру руководят вот всеми этими комиссиями. Один из них отмечен ловлей покемонов на заседаниях правительства и таким дремотным состоянием во время серьезных мероприятий. Тогда вопрос, если при увеличении пенсионного возраста эти категории признавались жизненно способными, сильными и активными, способными работать – то сейчас почему с 65 лет их ограничивают? Где логика? Ну, либо крестик, либо плавки. Простите меня за грубость офицерскую. Как вы считаете, вот сейчас явно видно, что государство, так называемое вот это государство, по факту, в общем-то, оккупационный режим, то есть он принял такое решение, что он, все решает за человека, за гражданина. Мы сказали надеть маску, ты должен ее надеть. Мы сказали, чтобы у тебя в холодильнике был йогурт, а иначе мы у тебя ребенка отберем. У тебя должен быть йогурт. Мы сказали, чтобы ты сидел на самоизоляции, да, но платить мы тебе за это не будем. Но йогурт, будь любезен. Да? Вот э, Почему так происходит? Зачем они это делают? Ну Существует понятная технология, которая ориентируется на среднепсихологический возраст толпы. Он составляет 12 лет. Этот возраст был определен еще в рамках гитлеровского аннерба нацистских психологов, таких как боготворимый во всем мире Карл Густав Юнг, а это член аннерба СС, они достаточно эффективно обработали германскую биомассу. И, с моей точки зрения, сейчас те же самые методы применяются. Государство выходит на режим общения с, со своим гражданином, как будто это 12-летний ребенок. Да, он еще не дорос до возраста протеста, 14-16, до переходного возраста, но 12 он еще от него зависит. И здесь произошла... Подмена государство, общаясь с народом, как с детьми, патерналистскую функцию или функцию отечества на себя не берет. Основная функция государства, если не ходить вокруг да около, это обеспечение будущего народа. Все остальные функции прикладны. Зачем нужна медицина, зачем нужно качественное образование и так, далее, и так далее. С моей точки зрения, мы сейчас пожимаем плоды, в частности, реформы образования. Уже вышло поколение которое прошло через дебилизацию баллонской системы. Есть одна очень серьезная тонкость. Есть разница между человеком, который ощущает себя субъектом в своей судьбе, то есть хозяином своей судьбы, или объектом, доверяет ее кому-то. И разница здесь в уровне владения языком своим, как ни странно. Существует пассивный запас и активный запас. Пассивный запас — это я все понимаю, но ничего слабо сказать не могу. Я могу прочитать Льва Толстого, но я не могу пользоваться, или как Пушкин, активно 40 тысяч терминов. Я в день использую 400. Остальное я не смогу передать. Особ... Людоедка. Да, как лед... Элочка-людоедка. Если э, разница между активным и пассивным запасом велика, то, соответственно, как собака. Мне можно приказать, мне можно говорить, а критическая функция сознания, то есть «я считаю» и «я полагаю», она ограничена активным запасом. Я не могу сказать и я не могу написать, полностью отразив свою картину мира. И существуют способы подавления активного запаса, то есть подавление «я», подавление личности, превращения человека в часть толпы, затормаживание его личностного и интеллектуального развития на уровне 12 лет. Это подавление именно активного словарного запаса. А тонкость заключается в том, что освоить активный запас, то есть научиться говорить и быть субъектом, можно только через активные виды речевой деятельности. Почему раньше в советской школе требовали повторять за учителем? То есть пассивно услышал, активно произнес диктант. Услышал, написал. Изложение. Изложение, дальше прочитал, списал. Глазами прочитал это пассивно, написал это активно. И это методически было очень четко распределено по учебному процессу. Сейчас не надо ничего писать. Галочку поставил в тестах. Не надо ни о чем думать, тебе предлагаются варианты. И э, ручку э, в руки брать не надо. Гаджеты, планшетное образование. Ткнул пальчиком. Мы накануне того, что... В результате через два 3 года в активную жизнь выйдет поколение, простите, пожалуйста, людей с абсолютно подавленной личностью. Это уже даже не поколение Пепси. Это уже хуже, да. Это поколение идеальных потребителей, это поколение несозидателей. Это поколение, которое будет зависеть от того, что любая из так называемых эко платформ, включая Сбер и другие, будет ему предлагать и контролировать не только его потребление, но и приоритеты его активности в сети, то есть ему будут доставлять то, что ему больше нравится, а самое главное — контролировать его доходы и расходы. То есть человек окажется в этом концлагере, и цифровой концлагерь — это фактически цифровой дохау, с ним можно будет делать все, что угодно, это создаст определенную массу квалифицированных потребителей как не к столу будет помянут, бывший министр образования Фурсинко сформулировал цель образования. Нам нужно получить квалифицированных потребителей, не созидателей. Потребитель это не личность. это как в стойле раздали, он съел и ему комфортно. У такой нации будущего нет. Она не может абстрактно мыслить. ей не нужен образ будущего. И у государства у такого, к сожалению, для людей, которые не понимают, которые управляют, тоже будущего нет. Потому что любая сложная конструкция, лишенная смысла существования, того самого будущего, она разваливается под своей тяжестью. Она стремится к упрощению, к обнулению. Высокое здание, которое не выполняет свою функцию, через 50-100 лет разваливается. Государство гораздо более сложная конструкция и развалится быстрее. То есть, иными словами, вот все, что сейчас происходит, вот эта спецоперация коронавирус, это ускоренный переход в цифровой концлагерь для всех? Это, с одной стороны, ускоренный переход, с другой стороны, с моей точки зрения, это очень серьезный экзамен для всех. Как любой кризис, он имеет две стороны, в том числе и для тех, кто его искусственно организовал. Я думаю, что люди которые это провели глобальной франшизой, далеко не дураки. Существует интересная связь, жена моя обратила внимание, что есть логическая связь между эффектом Грета Тонберга, который быстро забыли, и вот этим коронабесием. Обратите внимание, все мировые элиты, заведомо понимая, что перед ними стоит набитая дура, социопатка, изрекающая... Трюизмы и благоглупость вылезает на трибуну ООН, и все, включая Ангелу Меркель, Макрона и всю мировую элиту, ей аплодируют. Нанятую рабочую силу. Да, ей аплодируют, но они-то понимают, кого им подсунули. Хорошо, протестировали. Мировая элита управляема. Значит, мы сейчас подсунем очередную ерунду. И давайте быстро, Европа, забудьте про эпидемию свиного гриппа, на которую вы потратили несколько миллиардов долларов, на те вакцины, которые оказались невостребованы по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Быстро забудьте, надо выполнять. Зачем это делается? Про инфаркты забудьте, про раки. Про все, да, там. оптимизируйте, оптимизируйте, оптимизируйте. Мне кажется, что мировая элита, или суперэлита, как бы ее ни называть, стоит сейчас сама перед серьезной проблемой. Так называемая депопуляция Земли, планеты, когда лишние люди не нужны, когда вкалывают роботы, но не человек, едоки не нужны. Она обернулась сейчас фактически завершенным уничтожением среднего класса. Европейский средний класс с 70-х годов чувствовал себя великолепно. Водитель тяжелого грузовика мог позволить себе частный дом и уровень потребления аристократки 19 века. Только получи работу. От работа, работа, работа. Квалифицированный рабочий, инженер. Жили как реальная аристократия. Но капитализм сни, э, стремится к снижению издержек. А издержки труда, рабочих рук, в себесто, себестоимости очень велики. На первом этапе переместили производство в азиатские страны, в тот же самый Китай. Китай стал подниматься. Это исчерпано. Тогда у нас пошла цивилизация и роботизация которые лет 20 держали после того, как все было изобретено. Что делать с этим средним классом? Европейский фактически уничтожается, туда, извините, азиатская масса рабов будущих. В России уничтожение среднего класса началось с Москвы, с прокладывания выделенных линий, когда просто стали предприятия закрываться, общественного питания, бизнеса и так далее, и так далее. загнали всех вот в эти торговые центры. Дальше ковид и бейся. Добивает средний класс. А что делать дальше? Капитализму нужна потребительская база. Какое-то население нужно. Вот какое. Психология потребления требует все время, все, все большего и большего большего количества удовольствий. Если человек еще остается сознательным, ну, существует психологический закон, если постоянно возбуждать один и тот же участок тела, Вплоть до, извините, бычком прижигать, то на каком-то цикле мозг перестает воспринимать это как эмоциональное возбуждение. Это сигнал боли не проходит. То же самое и с удовольствием. Первый раз съездить по all inclusive вау! Круто! Круто! В соцсетях, о, ура! Я в Египте! Смотрите, какое круто. А дальше, во-первых, это у всех я уже не выделяюсь, а во-вторых, мне все уже известно. Либо мы Убегаем от реальности в эскопизм, ну, есть такой термин, да, начинаем пьянствовать или в походы ходить и так далее, и так далее. Но либо же, для того, чтобы это стало нормой потребления, нас надо превратить, ну, вот в этих животных, которые радуются, которые регулярности, поступления корма в автопоилку, в автокормилку и так далее, и так далее, когда это становится нормой. Для этого надо лишить человека абстрактного мышления, образа будущего. Вот для этого надо и нивелировать функцию высшей нервной деятельности под названием «критическая». Тогда постоянно воспроизводимое удовольствие по определенному стандарту будут его удовлетворять бесконечно долго. Тогда и капитализм решает эту задачу, он ищет сейчас, Оптимум между ненужными людьми и теми, кто составит потребительскую базу. И с этой точки зрения, ковидобессия или вот вся эта программа, это кнопка пауза, чтобы, во-первых, осмотреться в этом естественном-неестественном отборе. По условиям таких экспериментов обычно делают эталонные образцы для сопоставления. Вот посмотрите, что у нас делается. Берется Белоруссия, и берется Швеция. Белоруссия, как с точки зрения Запада, абсолютно тоталитарный режим, осколок советской экономики, и Швеция – осколок европейской социальной экономики. И там делается это, это как тестовые эталоны. Что будет, если какая-то часть населения или какая-то часть государств не пойдет на эту провокацию? чтобы посмотреть с одной стороны, с другой стороны людям показать, посмотрите, мы вам создали такие условия, вседозволенность потребления, потом ее ограничения, потом абсолютная подконтрольность, потом мы вас превращаем в 12-летних детей и так далее, и так далее. Вот вы на это, простите, ведетесь, вы делаете свой выбор, вы окажетесь за бортом будущей цивилизационной модели. Я обратил внимание, почему отобрали именно Швецию и Белоруссию еще. В этих государствах наименьший разрыв, наименьшая социальная дистанция, наименьший разрыв между богатством и бедностью. А это основной показатель стабильности государственной модели. Никакие там ни измы, ни строй, ничего. Это признак наиболее стабильного рационального государства, которое к своему народу относится как к. Все-таки с уважением, уважением да, которая для народа. Взяли эту модель, чтобы посмотреть, а как там поведет себя эта химера под названием COVID-19. Вот интересный момент. С другой стороны, я обратил внимание: сейчас идут политические дискуссии, очень серьезные, в частности, в Австрии, в Германии, в странах мне достаточно понятных по моей профессии. И знаете, там оппозиция, и не только оппозиция. Даже э, партии, ну, условно говоря, правящие, начинают предъявлять очень серьезные претензии лидерам своих государств, ну, в частности Кикль. в Австрии. А? Герберт Киккель. Ребята, а вы что наделали? Посмотрите на Швецию. Зачем это было, если у них получилось? Это фактор дальнейшей дестабилизации. И не надо здесь представлять себе э, Россию как универсального потерпевшего. Точно под таким же ударом оказывается сейчас и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и та же Великобритания. Мы очень красочно все описали, что происходит на самом деле вокруг нас. Те, кто захотят, услышат, поймут. Но в том числе подписчики наши очень часто в комментариях пишут, а что делать ну, со всем этим багажом знаний? Ну, я думаю, для начала надо определиться в этой системе координат. Какова моя цель? Могу я уповать на это государство или нет? Готов я потратить несколько лет жизни, а может быть и десятилетий, для того, чтобы поменять глобальную систему образования или медицины. За это время подрастут мои дети и станут продуктами этой э, системы. Фактически готов я перебросить на эту систему ответственность за воспитание своего будущего, будущего своего рода. Тех, ради которых я живу, моих детей или я готов эту ответственность взять на себя. Если такая задача стоит, тогда и способ ее реализации тут же приходит. Мы имеем право ребенка не отдавать в школу и взять на себя ответственность и за его интеллектуальное развитие, и за его социализацию. Не сдавать его в школу, как в камеру хранения, без ответственного хранения. Откуда он будет приходить, а мы потом учителю будем упрекать по поводу того, что он асоциально себя ведет, Матерится, дерется, не слушается и, самое главное, выходит оттуда дебилом. Готовы мы тратить ресурс, деньги, время на поступление в коммерческий вуз, где продуктом является бумажка и некомпетентный специалист, некомпетентный потому, что он не нужен в реальной экономике. Готовы мы потратить драгоценное время. Готовы мы бежать к терапевту с непонятно каким дипломом чтобы он нам сказал какими бадами нам лечиться и определил какому-то врачу или мы все-таки каким-то образом начинаем думать о своем здоровье и заниматься не исцелением неисцеляемого а заниматься своим здравоохранением взять ответственность и за свое тело и извините за свой разум готовы мы включить эту логику и не превращаться в 12-летнего ребенка, готовы мы э, подчиняться всем этим правилам? Или мы все-таки возвращаемся в реальный мир, в мир взрослого человека и понимаем, что вне зависимости от того, введены эти санкции дебилом, не понимающим, что он делает, профнепригодным человеком во власти, которому я бы не доверил двор собственной мести, или это делается заведомым врагом страны и государства, который к тому же еще себе в ногу стреляет, потому что рушит под собой основу. А образ действия подсказывает именно отношение к этой объективной реальности. Вы хотите универсальных советов? Для начала оцените себя, не превращайтесь в ребенка, которому говорят, чего делать и чего не делать, включите собственный разум. А смотритесь с точки зрения ответственности и за себя, и за будущее своего рода. Коль скоро на государство уповать невозможно.